Здорово, apple finder у микрофона, не знаю как ты, но вот лично я например, люблю сходить со своими друзьями, родственниками или же девушкой в какое-либо заведение, кафешечку, ресторан, потрапезничать вкусно и при этом потратить минимум денежных средств, ну или же проще говоря сэкономить. Если ты помнишь, что я уже рассказывал на своем канале в каком-то предыдущем ролике об этих самых ребятах и тогда они обратились ко мне в качестве начинающего какого-то стартап проекта, но теперь же прилагаю Food Map и сам сервис вышли на совсем другой уровень и теперь уже можно сказать, что это действительно полноценный настоящий вот такой действительно серьезный проект сервис, который не стыдно рекомендовать тебе и твоим друзьям. Во-первых, работа приложения полностью базируется на сервисе Google Карты. Этот факт, честно говоря, не может не радовать, поскольку Google Maps являются самыми точными по, опять же, своей топографии и каким-то другим, опять же, нюансам, мелочам и аспектам. Если раньше можно было Просто искать какие-либо места, масштабировать карту вот это вот всякое такое, короче говоря, какие-то базовые вещи выполнять, то есть сейчас же можно ее активировать в двух видах или же в двух режимах 2D и 3D при помощи, опять же, простых свайпов вверх или вниз указательными пальцами. И это, блин, ну согласись, действительно круто. Как я уже сказал ранее, пока я не пользовался приложением, разработчики его довольно-таки сильно подтянули. И первое, что мне понравилось больше всего, это, естественно, алгоритм поиска. Теперь он стал гораздо умнее, быстрее, и шустрее и также появился фильтр по заведениям. Можно, например, посмотреть, где можно купить шаурму, более-менее нормальное кафе, опять же, магазин, рестораны и так далее и тому подобное. Если у тебя ограниченный бюджет, но вот ты не можешь раскошелиться на какие-либо там просто помпезные заведения, а покушать-то хочется, причем не какой-то там отравы, а вот действительно нормальной, вкусной, полезной еды, то приложение FoodMap будет тебе демонстрировать и помечать на карте все или иные заведения рестораны кафе бары и прочее прочее с скидками либо опять же какими-то акциями и честно тебе скажу по секрету я когда был в питере не один раз уже так сэкономил поэтому но ну, эта вещь действительно годная и эта самая фишка реально заслуживает нашего с тобой внимания. всю информационную базу по заведениям кафе рестораны и прочим местам пользователи через приложение food map расширяют самостоятельно уже добавлено более 35 тысяч этих самых заведений и оставлено порядка семи тысяч отзывов и это честно говоря не может не радовать и более того приложение популярно не только на территории москвы московской области санкт-петербурга и соответственно ленинградской области но и также шагает по всей россии и уже приложение начинают опробовать даже за рубежом ты можешь самостоятельно внести лепту в развитие сервиса и оставлять отзывы и опять же пометки на карте с теми или иными местами которых еще нет в которых не побывали пользователи и опять же Таким образом помогает развиваться проекту. Я так уже, например, три заведения оставил, которых нет на карте на территории Москвы. И знаешь, там уже начинают появляться постепенно отзывы. Блин, реально прикольно! Серьезно. Но, если ты, например, собрался пойти в заведение, где то посмотрел отзывы, вроде бы все отлично, 5 из 5 фотографий более-менее нормальные, кстати, с обновлением они стали гораздо качественнее, и ты такой приходишь, а тебе там, я не знаю, в тарелку таракана подбросили, то ты можешь немедленно, опять же, через приложение FoodMap отправить жалобу не только о том, что в это заведение приходить не стоит, но и пожаловаться в сам Роспотребнадзор, для того, чтобы организация приехала, проверила заведение. В общем, как я люблю говорить, Красавчики, рекомендую ссылочку на приложение как для iOS-устройства, так и для Android. Я оставил в описании под этим роликом, поэтому переходи, скачивай, ищи и наслаждайся вкусной едой. И при этом экономим неплохо, опять же, на походах в кафе, ресторан и прочие заведения. На сегодня это все. Не забывай делиться этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Ну и также подписывайся на канал, ставь лайк этому видео. И в-третьих, не забывай нажимать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить самые последние и годные ролики канала Apple Finder. До скорого. Пока.